Тут приарменировался к моей машине. что ты там вякнул? Ты что-то вякнул? Эй, мужик, ты что-то хочешь? Ты что-то. О-о-о! Ох ты ни себе в почку мне. Просто пум! С ударчика так! Чпунь! Я буду сниматься где угодно. Даже в порно. Хочешь увидеть мою махнатку? Что? Что, блин? Ты сумасшедший такой предлагать, а? Или нет? Ты как? О! Ты видал? Тачку! Тачку! Моя машина! Моя машина! Хрен-то на нее, да? Говно, это не жалко. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить с вами GTA 5. Итак, переходим к Майклу. И у Майкла у нас сегодня такие вот, такие вот, такие вот задачи. Это у нас получается съездим, купим бизнес, посмотрим какой-нибудь, и, наверное, сгоняем в кинцо. Я чувствую себя ужасно Конечно Конечно Так, и сходим в кино Раз уж у нас э, еще в реальной жизни кинотеатры не открыли Мы сходим в кинотеатр здесь В GTA Так Майкл а двери не учили закрывать? Ну как? Отлично, молодец Красавчик. Окей. 531 тысяча у нас. 531 с половиной даже почти тысяч. И давай взглянем. Здесь, короче, можно какой-то. Гараж, что ли? А, нет, это такие ла-ла-ла. Так, такие ла-ла-ла. Ну-ка, посмотрим, давай. 750 тысяч. Чуть-чуть не хватает. Это у нас как-то гараж в Вайнвуде. Окей. Так. Вертолетная площадка в из Пристань Пуэрто-де-Соль. Какая-то. Так, вот это что такое у нас? 2700. 275. Свалка машин. Вот. Кстати. Кстати. Свалка машин. Нужно, взглянуть, съездить. Потому что больше я ничего не вижу. Вот здесь вот есть еще что-то. Ну, ни хрена себе. Кинотеатр 20 лямов. 20 лямов кинотеатр стоит. Охренеть. Так, а что еще вот здесь? Здесь? Вот у нас что-то есть. А, 600 чуть-чуть не хватает. Вроде бы как бы, да, денег много, да, а вот не хватает, все равно. А, ангар. Понятно. Вот. The Henhaus. 80 косарей. В принципе, тоже недорого. Вот либо вот это, либо вот это. А, либо это, либо это. <coughs> Не знаю, давай съездим в свалку машин, посмотрим. Да, на свалочку машин сгоняем. Посмотрим здесь. Посмотрим. Может, будем заведовать, короче, свалкой машин. <laughs> Почему бы и нет? Тоже неплохой бизнес, в принципе, да? Свалка машин. Если что, можно там, знаешь, кого-нибудь э -э, убирать, кого-нибудь, да? Перейдет дорогу, ты херак на свалку машин при привез, короче. Утрамбовал там в машине, или как там это называется, как это делается. Пр под, -пр под пресс пустил. Знаешь, как в этих ган в гангстерских фильмах. Здесь поворать поворать Повороть Машина, кстати, запылилась Можно было бы на моечку съездить, помыть Оооо oh! А теперь здесь и автормастерская нужна Ладно Ничего Так, у меня еще тут сообщение какое-то Обновление ассортименты, понятно В некоторых письмах В некоторых письмах Бывают ссылочки Сейчас в наше время Очень опасно переходить По ссылочкам, которые находятся в сообщениях чем-то я там подлетел, короче Опа Стоило только упа, отвернуться. Я уже в разнос пошел здесь по этой, по трассе. Нет, ладно, здесь сейчас по объедем так. Так, окей, мы прибыли на место. Ну вот и... Собственно... Собственно, это заведение, да? Как, как бы это можно так назвать? Так, э свалка машин, стоимость 275. Смотри, еженедельный доход. 150 баксов за каждую уничтоженную машину. Нажмите Е, e, чтобы подтвердить покупку. Э да. Окей, вы купили свалку машин, здесь старые автомобили разбираются на части. Еженедельная прибыль будет зависеть от того, сколько автомобилей уничтожено в Сан-Андреасе. Типа мне надо будет сюда привозить тачки и уничтожать. Время от времени менеджер будет связываться с вами, чтобы вы могли уладить дела. Окей. Ну, окей, свалка машин приобретена. Не знаю, насколько это прибыльно. Я думаю, какой-нибудь, знаешь, клубец там или магаз был бы прибыльный. Давай посмотрим наши просторы. Опа, что-то пришло сообщение. Добро пожаловать на свалку. а Мистер Десант, меня зовут Уэсли, я руковожу работой на свалке. честно скажу, что вы выбрали самый подходящий момент, чтобы войти в этот бизнес. Экономика и автопром сейчас в жопе, так что переработка утилия... Это золотая жила. Если мы сможем немного укоротить э, местных бандюков, которые постоянно нас нагре нагревают, то сколотим огромное состояние. Ну да ладно, сейчас не время говорить о проблемах. Будем заниматься ими по мере поступления. С наилучшими пожеланиями у Уэсли. Так, а здесь какая-то э, бандюга на какие-то позарится на нашу свалку, короче. Типа крыша, наверное, крыша, типа, типа крышуют, знаешь, да? Хотят крышевать. Давай посмотрим наши апартаменты. Ну, в принципе, э, ничего такого, да? Свалка как свалка. Свалка как свалка. Как бы, да? Ничего такого. А в домик теперь я могу зайти? Домик там. Проверить Сторожку Чем занимаются наши там Люди Тут раз вот эта штука работает да, Значит люди тоже работают Какие-то должны работать Короче никуда я не могу зайти Но Но это все равно мое <ссылка> Это все мое Так ладно Окей, поехали. Поехали в кино. Ну, Майкл, конечно, не любит закрывать двери, я смотрю. Так, давай-ка взглянем. Куда можно заехать в кино? Так, где тут она? Вон, я теннис вижу, кстати. Теннис здесь есть. Тир. Так, а кинотеатра у нас только две штуки, тут и там. Окей, ну, давай поехали сюда. Как раз, знаешь, темнеет, в принципе, видишь, у нас э, как закат, и это, на вечерний сеанс сходим. Ну, на вечерний сеанс сгоняем Странно, даже тут а, что-то не попадаются, короче, а, случайные какие-то встречи Нехило так разогнался по этой дороге, на этой колымаге Воу -воу. у нее что ру рулевое что ли у машины просрало? что-то даже нормально как-то управляется ой И текстуры у меня тут пропали как всегда что то как-то э, тихо в городе, нет? Не кажется? Мне то кажется, какое-то затишье. Нормально. Так, пицца. ух ты, аллея звезд, ни хрена себе. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, аллея звезд. Начинается прям, смотри, откуда А там написано имена звезд, Нет? А что то написано, но я не вижу Чё-то написано, но не видно На каком языке они там разговаривают? помогу я стекло разбить. Вина, не такие пугливые, а? Так, подвинься. Это добивает. me. Стал тут приорменился к моей машине. Ч ⁇ ты там вякнул? Ты что-то вякнул? Эй, мужик, ты что-то хочешь? Ну-ка. Да что О -о -о -о! На... Ох, ты, ни хрена себе, в почку мне Фу! Просто пум С ударчика так Чпунк! И вырубил Аж кепку потерял Ой, еще и ногу ему про... по ноге Еще проехал Так. Смотри, куда побежала Куда побежала? И? Э. Ух ты, гелик! Так, а где кинотеатр? О, смотри. Кому-то можно подойти. В мое время все было совсем по-другому. Ты помнишь войну на бирже? Поговорить. Привет, как дела? Ужасно, дорогой, просто ужасно. Но шоу должно продолжаться. У тебя знакомое лицо. Когда-то я была звездой, звездой дорогой. А, Нельсон в Неаполе. Я была посудомойкой леди Гамильтон. Видишь, подплывают корабли, но эти стены защитят нас. О, Мэм, что же мне делать? Я не говорю по-французски. Будь благородный, порядочный, и верный. За Англию, ааа! О, теперь не снимают так, как раньше, дорогой. No, не снимают. Грустно видеть, что ты выпала в такую надужду. Ну, жду? Yeah. Да, ну, попрошайничаешь на улицах. Three... Ну, у меня трое клокеев, и я здесь только для того, чтобы меня заметили. A... Я не ушла со сцены. I... Я буду сниматься где I... угодно. Даже в I... порно. Хочешь увидеть мою махнатку? <смех> <смех> Ох, нет. <смех> Я ее только что подправила. Все, всего хорошего. Что? Что, блин? Ты сумасшедший такой предлагать, а? Или нет? Ты как? Махнатку. <смех> О! Ты видал? Тачку! Тачку! Моя машина! Моя машина! твою мать у меня машину сперли ты видел машину сперли мою мою машину сперли вы видели опа ну чуть еще ногу не раздавили мне это машина мою сперли а -а -а. ой сори <свист> Хрена она улетела просто. <свист> Я не думал, что она такая сальтуха сделает. Ладно, идем в кино. Блин, у нас машину сперли. Чего? Нравится машина? У меня ее нет, у меня только что ее сперли. Так. Мы до кинотеатра даже не доехали. Хо-хо-хо. 10 лямов. 10 лямов, блин, стой. Ты ко мне идешь? Нет, чувак? Нифига ну, у него голос. Оп, вывалилась деньжа. Деньжа вывалилась. Так, ладно. Где кино? Это тату салон. Блин, а мне надо спрятаться, короче. Типа, да? Блин, Менты тут как тут Стоит только дать леща кому-нибудь И менты тут как тут Все, все, нет меня Не найдете Я в домике Я в домике Давай пропадай, че так долго-то Э Э сирены провали, мигалки исчезли а звезда все О. хорошо у меня машина с вареном катается по кругу <свы> все Кто-то китайский дракон В смысле а как я могу посмотреть мне надо билет купить а, кинотеатр закрыт расписание сеансов с 10 утра до 12 дня Внутренние сеансы с одного дня до 5 вечера, дневные сеансы, 6 до 10 вечерние. Ух ты, блин! Сейчас 12, да? Ну, пи-пи, снупи пипец. А попить я могу? Купить. Ну, газировочку могу купить. Вот, кола. Рейсеры ранее смогли обработать транзакцию Пожалуйста, повторить попытку кожи В смысле? Это что такое значит? Так, где моя машина? Поехали, короче, мою тачку О! Санта, сел. В смысле? Эй, эй, эй, эй! -э -э. Уберите этого сотрудника от меня Он превышает свои полномочия Я его даже не трогал Ты видал? Отвалил Нормально, он сам нарвался. Он сам нарвался. Тебе тоже надо. Он сам нарвался. Уроды. Видал, да? Я за... Они сами нарвались, а меня за это посадить. Блин. Да, короче, неудачная попытка у нас попасть в кинотеатр. Ой. Так, где моя машина? Блин, а моя машина исчезла Я думал сейчас на этой э, штуке Я догоню ее и все Конечно Винты тут как тут, вон полицейский участок Здесь рядом Ой, все стреляют Нифига я прям просто, прям просто, короче, сверху на тачку упал. Поедем на эти. <laughs> Блин, пипец! Я так хотел кино посмотреть. Почему ночью-то не работает? Должны же быть какие-то ночные сеансы. Так, как, как, как бы, в любом случае, должны быть ночные сеансы. Опа, кто-то там. Погоди. Этот гада меня ограбили. Все. Все. Все. Вот так вот надо. Просто. Хлоп. Видал просто? Снайпер. Снайпер, мать Ночной супергерой, короче. Секундочку, тут какой-то парень, что там? Кажется, это ваше. Невероятно, чувак, оставь себе немного за труды. Блин, спасибо, чувак. Так, магазин. Магазин с одеждой хоть круглосуточный? Блин, а магазин с одеждой круглосуточный. Рубашки. Это не рубашка, это футболка. Что там вякнуло? Ух ты. Какая. Ля какая! Так, а куртки нет? Не могу купить куртку? О, вот, куртки. Одна только куртка, блин. рубашки Очень интересно а есть какие-нибудь топы типа готовы уже я какая так жилетки такое мы уже носили шорты а, а, а топов нету что ли Готового-то. и вверх и низа без рукавки и шорты. Толстовки. Вот ну, толстовочку может какую-нибудь взять, смотри. Оп! Такую салатенькую, да? Да? да нет. -то. А, нет, такую салатенькую, да? Давай. Нормуль. Джинсики есть? Куртки. Есть джинсы-то? О, джинсы. Хоп. Хлоп. Ну вот такие и пойдут. Хлоп. А Работы. Есть ботинки? В, какой, в каком углу у вас ботинки? Спасибо, я сам нашел. А ч я в костюме? В смысле, а почему я в костюме? Такие, пускай будут белые кедры. В смысле, а чё я в костюме? Ну ладно. Костюм идет в подарок, что ли? Хорошо, спасибо. Спасибо. Удачи. Удачи. В белых тапочках. Все, ладно. Спасибо. Так, а дом-то у меня далеко, если поспать-то. Ездить. Давайте, посгоняем, поспим Мама, давай. Блин Блин, а машина-то исчезла моя Хотя, блин хрен ты на нее, да? Говно, это не жалко Хорош там орать. Отлично, <девента> припарковался. Anyone come back? Ты, он, есть дома? Да нет, здесь никого. Тоже же все бросили. Забыл? И скорее долбануть. В смысле, а кто топал? Ты слышал, кто-то топал? У кто-то дома есть? Кто-то ходит, слышишь? Слышишь, кто-то ходит? Так. Э! Ну ходит у меня дома, мне? Что вам нужно у меня дома, мне? Ладно, раз. О, а, в смысле? Телек тоже забрали? Или это... Покурить, встать, включить телевизор. Ну, давай хоть телек посмотрим, что там по телеку-то идет. Вот почему у меня есть вот это. Когда битва в Гарри, каждый воин знает, что нужно сражаться за себя. А это тема для наклейки. Мой последний фильм настоящий отстой. Аниме уже пережила ваши баянные стереотипы. Одежда из ремней, героя Эму, изнасилование щупальцами, все это избитые клише. А вот в празднике изнасиловали Кваркзум. Автор разрушает клише. Сначала используя их, а затем исп... испровергая, на что они кажутся, самой реальностью. Но правда это произведение создал Гений. А твои шоу работа ремесленника. Не серьезно, откуда такое берутся? Твою мать, ты собираешься что-нибудь покупать? Кстати, ты Траха видел? Он мой новый крутой помощник. Трах Бич шланг! Ты вышел в тираж. Будущее аниме за блестящей кейской васаби. Она крутая. Стой, кто это? Это блестящая кейская васаби. Привет, ботан. Много лет назад я ее тренировал. Она была моей ученицей, но перешла на сторону зла. Я хоть и слепой, но знал, что эта сучка злая. Я это чувствовал, у нее из задней дырки несло серой. Она была сексуально, но при этом хорошей практически мечта любого ботана. А почему она злая? Потому что выбила себе большой. я говорю, что она совсем какая моя последняя в жопу. Что, блин? Жесть. Трах, идем ты со мной. Трах, диверсия! диверсия! Трах-диверсия. Итак, что мы будем делать? Кстати, как я выгляжу? Трах-трах! Оооо, трах-трах! Это, это какая-то пастик! Чё, блин? Нет, это, короче, надо переключить. Слушай сюда, я не стану, повторяю? Не стану служить женщинами! И с открытыми гоносексуалистами. О, oh, я обожаю торговые центры. Можно сглянуть в примерочные кабинки. И опа, прямо как пип-шоу Я не собираюсь раздавать пидорские буклеты. Мне нужна реальная мессилова Ну, в смысле, вся планета в огне Дети плачут и все такое Кстати, вот ваши новые боевые товарищи В рамках обновленной политики терпимости Рядовой Люк Здесь, сэр. И первый сержант Манесса Командор а, Девка Девки дерутся, что твои кишки е -е -е -е. Что за дичь Обратная наездница, взрыв, спагетти, и искры. Что показывают там по ночам? Смайлик, чизкейк, ругательство, шокер. Охренеть. Охренеть. Ладно, друзья, на этом будем заканчивать. Вот такая у нас, короче, серия сегодня получилась. Ну, в принципе, не знаю ни о чем просто. Ну, а, нет, бизнес купили, бизнес купили, свалку купили. Вот. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий и увидимся уже в следующих видео. Всем пока!